Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что же творится в стенах РИА. Стены дома печати стали трещать по швам. Большая половина сотрудников РИА Калмыкия сбунтовалась и затопала ногами. Журналисты написали письмо с выражением протеста против Рамазанова и Деликовой. Также полетели письма в трудоинспекцию в общественную палату России. Новоиспеченный шеф Портной «Хочу быть журналистом» Манджиев Рамазанов медленно, но верно уничтожает саму профессию журналистику, дискредитируя ее своими назначениями, решениями, приказами. Впадая в истерику, пытается уволить 80% сотрудников и заменить их СМ-щиками, вывести в блогеры. Тем самым искореняя саму культуру калмыцкого телевидения и свои намерения закройщик не скрывает, профессия портного наложила на парня свои следы. Манжиев Рамазанов запретил выход всех калмыцких телевизионных передач. В эфир выходят передачи после отмашки той самой Деликовой Алины, которая сама в прошлом шугарингом занималась, а ранее в неком ресторане Чингисхан занимался раскруткой пьяных папиков. И речь идет не о морали этой девушки. Выбор профессии – личное дело каждого. Хочу лишь отметить, что в команде Бату на компетенции смотрят самую последнюю очередь. Кстати, своим прошлым дама не брезгуют и рассказывают о нем с гордостью. Эти двое, отрекшиеся от имен и от калмыкии, не знают, какие передачи уже есть и как свое открытие предлагают создавать новые. Рассказывают журналистам прописные истины, выдавая за свои мысли. Советуют о том, что калмыцкий язык, впрочем, как и культура, никому не интересны. Да и жить пора прекратить в узкой республике с калмыцким акцентом. Известный короткий документальный фильм о жизни яшкульского фермера, который набрал впоследствии десятки тысяч просмотров, забраковали. Цитата, «Я такого говнища еще никогда не видел» — это его любимое слово «говнище». Кстати, употребляет он его ко всем уважаемым людям республики, правда, за спиной. Авторы фильма после такого вывода забросили его. Но потом решили залить его на свои страницы. Фильм за сутки стал набирать обороты. Даже Хасиков забрал его себе на стену в инстаграм. Рамазанов был обескворажен. Как так? Он гений ТВ, гений интервью не увидел прекрасной работы. Зато после овации Деликова бесцеремонно заявила автору, что высокая оценка фильма – это ее личная заслуга. В стенах Рия князь Рамазанов решил с размахом устроить себе день рождения за счет своих сотрудников. Деликова всех заставила скинуться по 350 рублей. Поговаривают, нашлись и те, кто не сдал. Вот тут и началось. Разъярённая Деликова потребовала увольнения не подчинившейся. Более того, инициировала снять пафосный поздравительный ролик под песню «О боже, какой мужчина». Ролики снялись особенно влюбленные в Стаса и Алину. Отлезали эти влюбленные попы двух выскочек до блеска жемчуга. Те, кто не согласился принимать участие в этом шабаше, наказали лишениями премии, вынесением выговоров диктатура следовлю ну а возвращаясь к теме родного языка, который рамазанов задвигает, зачем создавать передачи на калмыцком языке, их никто не смотрит, этот товар не продается, калмыцкий язык знает 10% населения, зачем тратить деньги на их создание, кто сказал, что мы обязаны продвигать калмыцкий язык, кому он вообще нужен, ваш язык, единственную калмыцкую газету Хальмы -э он хочет закрыть и создать новую на русском языке, районные газеты тоже а не лучше ли вернуть районки в районы, как было это раньше? Нет, нельзя. Газеты приносят деньги. А что может быть важнее денег для торгаша? Только бутылка вина после, 10, после работы за 10 долларов, выпитая в одиночку. Первый же месяц Рамазанов убил инстаграм-аккаунт сайта Риа Калмыкия. Там было 17 тысяч подписчиков. Сайт цитировали федералы. Просмотры сайта в июне составили почти полтора миллиона в месяц. Это 40-50 тысяч просмотров ежедневно. Сегодня за месяц, если наберется полмиллиона, и то хорошо. Ошибки в тестах сайта вызывают смех. Когда Новый Александра снял с должности главреда сайта и поставил Салагу. Его хотели уволить, но за него вступились на Минханова. Как и за многих других, не давал увольнять, не выполняя бредовые поручения босса. А когда и босс настоятельно предложил уволиться, ушла. Заявление по собственному на Минханова написала сразу же, не желая жаловаться в Белый дом. Судьба карает бумеранга. Да и Рамазанов сделал все по-тихому, молча. Кто для меня Бериков, Попов? Какое отношение они имеют к СМИ? Мне не интересны эти личности, и я не боюсь их. Если я кого и послушаю, так это только Бату, и то, если почитаю нужным. Так он любит повторять каждый день своим подчиненным. Типа он независимый.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 Тыкая в ошибки, теперь все дружно и мирно пишут свое говнище и радуются ему. Типография Джангар предложила Рамазану хорошие цены за печать у них. Без Рио старейшая типография не поднимется. Но князь отказался. Почему? На Ставрополе ведь цены бешеные. В общем, нет логики у портного. Сам протест журналистов пытается скрыть, а сами журналисты не хотят добавлять негатива, хотели по-тихому между собой разобраться. К тому же ходят слухи, что открывается независимое ТВ и туда перейдут все топовые журналисты. Пресс-служба главы ведет тотальный ценз всего, что пишется и говорится в СМИ. При этом они тупые и не владеют инструментами, которыми можно вытащить главу. Медом кормят население, а уже всех тошнит от сладкого. То, что они бездари и тупые, говорят их убийственные попытки раскрыть главу, правда, пока они его только-то. -только. Так вот эти бездарности устроили показательное вручение медали некой Виктории. И устроили они шоу в центре переливания крови. По сценарию глава приходит в лабораторию сдать кровь и внезапно встречается там Викушку, так как, оказывается, тоже любит делиться кровью с людьми. Увидев Викуньку, Батул вдруг вспоминает, что давно хотел ей вручить медаль за волонтерство. Правда, времени все не находилось. А тут такая встреча. Вот и достал он с кармана медаль, которую ежедневно носит с собой с момента начала пандемии, чтобы отдать ей. Даже букет живых цветов в его руке появился как по волшебству. Вот такие бездари окружают калмыцких журналистов. И пятнает их имя. Такой же руководитель стал у руля в Рио, вот и началась аллергия в виде протеста даже в среде самих журналистов и останавливаться они не хотят. Даже если их всех уволят, они без работы не останутся, а всякие крикуны, анонимные в сетях, только и зная, что навешивают на них ярлыки, типа продажные журнашлюшки. Протест висит уже 4-5 месяцев, и прямое требование убрать любителей брать чужие фамилии Рамазанова и Деликову. Правда, руководство республики не принимает решения. По всей видимости, решение примут сами журналисты. Им терять нечего, они все самодостаточные и самостоятельные. Вполне могут уехать за пределы республики. И кто останется здесь – самоучки, недоучки, двоечники и портные. На этом все. Пожелаем нашим журналистам удачи в нелегкой борьбе за блюдство и подхалимажа. И помнить, чем потерять имя, лучше умереть. С уважением, команда канала ЗАН Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.